Каждое свое видео я посвящаю одной из услуг, оказыванных детективным агентством. Данное видео хотел бы посвятить такой услуге, как поиск, обнаружения скрытых аудио- и видеоносителей. Просто народе скрытых видеокамер и жучков. Данная услуга очень популярна у бизнесменов в целях обеспечения безопасности своего бизнеса чтобы никто не узнал ваши тайны, секреты, а также у простых физических лиц, потому что зачастую мы видим с вами в интернете, выкладываются аудио или видеозаписи с материалами, которые порочат честь, достоинство, ну или попросту непристойными какими-то вещами. Обращайтесь к нам, мы поможем вам в данном вопросе, проведем проверку, вашего офиса либо вашей квартиры установим есть ли в данном помещении скрытые видеокамеры какие-то передающие устройства и поможем сохранить вам ваши секреты в тайне если вам необходимо узнать еще о других услугах оказываемых детективным агентством щит жмите на ссылку находящуюся под данным видео переходите на наш сайт в раздел услуги Выбирайте необходимую вам услугу, звоните по телефону, указанному на сайте, либо оставляйте заявку на обратный звонок, и мы вам поможем.